Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас 1 июня 2017 года. Канал Артподготовка. Программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Константин Зеленин. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Подмосковья. До новой исторической эпохи осталось 156 дней. Так, вот у нас сегодня новости. Сейчас я хотел... Ну, давай, наверное, пока покажем прогулки. Вот тут с Красноярска. Сейчас вот первая фотография у нас. Да, это с Красноярска. Там в воскресенье вот нарисовали на машине у представителя Навального Н, а у нашего, значит, у, так сказать, куратора нарисовали В. Но я так понимаю, что это сделали правоохранители. Представляете, вот до какой степени они измечали. Они ничего сделать не могут. Ну, потому что как они установили, что это от Навального вот сделано одновременно. Понимаете? То есть это те, кто может установочные данные взять. То есть, там, если взять лохов каких-то из нода, там из этого серба или как его там, они навряд ли могут это сделать. Ну, не, вполне я допускаю, что приказ. это делали они, но как бы приказ давали ли ФСБшники там или полиция, там, мышники. ну, это очень смешно, почему, потому что, ну, это вот когда говорят, вот, видите, они они способны на что, вот на что они способны, ну, нарисовать вот такой, как в том анекдоте про грузина, молчи, отойди от машины, молчи, отойди от машины, дядя, да я что, я отойди от Мерседеса, я у чё помну, помну, маму, хуй написать будешь, вот это вот приблизительно то же самое, Памну, мамну, мамну, вот, так, это Люберцы, прогулка, так, ага, это <связывается> тоже Люберцы. Кота Вячеслав, будем за 7 да, карди... его, кардиология было. в Люберцах, ведь, да, Сочи, так, что-то все, больше фотографий нет у нас пока, так. Еще что ты говоришь быть... про кота? Я говорю, кота, будем за 7 тысяч лайков показывать? Да, Если... За, за просто. Если... Объявление. Если мы сегодня набираем 7 тысяч лайков, показываем кота революционного. революционного Еще кота. хотелось бы сказать о том, что мы подавали уведомление 29 мая в 13.10. Вот Вячеслав сейчас его продемонстрирует. На митинг к сожалению, я опять забыл на какой площади. Не, ну как на какой площади? Где Там этот э, этот как он, господи? Э, триумфальная площадь э, да. и площадь у памятника Маяковскому. То есть это э, где стоит Юрий Долгорукий. Сегодня позвонили мне из префектуры, я так понял, сказали, что мы можем вас загнать в Тойлов в Сокольниках. На что я отказался. Они сказали, какие у вас еще есть пожелания. Я сказал, либо Манежная площадь, либо памятник князю какой Владимир. великому Владимир. Владимиру. Угу. Они сказали, это объекты ФСО, и туда мы разрешение не выдаем. Я сказал, ну, значит, все, собственно. Поэтому я также призываю всех, у кого будет время свободное, сходить 12 на. Несанкционированный Минфальную митинг посмотреть И сказать всем людям, что нам там Митинг не согласовали посмотреть, Все да. приходите и да. говорите Ребята, нам тут митинг не согласовали Ориентировочно там в 2 часа мы собираемся Для того, чтобы всех предупредить Мальцев без мат, как Навальный без документов Нет, ну я ж Анекдот, как бы я Как я мог бы анекдот вам рассказать Нет, Если в, в, здесь и ключевое Слово да, Написать будешь, да? еще я прошу раз, с Ростовской области адвокатов для Лилии Александровны по как он никель там да по, никель добычи телефон меня просит указать 8 951 540 98 29 Лилия Александровна ей нужна помощь адвокатов Ростовских да, и у нас соратник из северо Североуральска приехал. Вы нам напишите, есть кто-то, вот кто сейчас в прямом эфире смотрит северо уральск он говорит, что таких людей нет там. Ну, по крайней мере, он не знает. Там проживает 30 тысяч человек. Мы бы хотели связаться с кем-нибудь, чтобы ну, чтобы как бы домик друзей был. Еще нам привели, принесли оружие пролетариата тоже. Мы его так а мы покажем, когда будет. Там у нас а, будет все, тема, значит, да. Троллей очень много было по реновации, я очень удивился, то есть вот я давно уже не писал в твиттере, тут я написал, ну в смысле туда просто э, пересылали какие-то фотографии, видео, мои помощники, а здесь я опять начал писать сам. И обратил внимание, что вот все, что связано с Путиным. Раньше на Путина кидались тролли. То есть, они были специально заточены. Как только ты тронул Путина, они все набегали. Сейчас нет, ты можешь что хочешь говорить. Реновация. Все. И там, как он может против реновации, когда тут нас из бараков выселяют? Какую-то херню. Это тот Мальцев, который обещал людей спасти, там, это, что-то там в бараках, ну, ну, бред такой, который несут неподготовленные тролли, но, как бы, за деньги, то есть, которые не, не знают, с кем и с чем имеют дело, но, работают за деньги и работают в конкретном направлении. То есть все, что касается реновации, должно ими обеляться, говорится, что это хорошо, и все, что касается против этого, это должно быть все плохо. Вячеслав, так. вот здесь вот в чате Игорь Будвин спрашивает. Вячеслав, о рифкоинах разъясните людям, это индульгенция для путинских в том числе тоже вопрос? Не, ну... Относительно. Мы об этом, кстати, как-то и не подумали, вот если так по-честному. Мы когда думали про эти рифкойны, главная идея была какая? То есть что-то дать людям, которые нас смотрят, да, которые являются сторонниками, соратниками, которые в городах там, и весях что-то делают, да? И тем, кто и так нам жертвует финансы на нашу деятельность, да, чтобы просто как-то у них осталось что-то, ну, чтобы не вести журнал учета, вы понимаете, что это небезопасно для людей, потому что могут какое-то давление оказывать, а тут нет никакого в журнала учета, мы же не собираем личные данные. А предлагаю... Кроме тех личных данных, которые так гбухом известны, это наш соратник, который выходит на прогулку и никого не боятся. И да, да бог на бог им здоровье. У нас на сайте появился раздел э, ⁇ Телефонная книга ⁇ Появился уже еще нет? Вот в процессе. ближайшее время появится, где можете э, координаторы прогулок, соратники, которые не опасаются высвечивать свои данные или те данные, которые уже и так высвечены. Но что нам интересно? Нам интересен ваш e-mail, который вы отправили на сайт Новокоруд. Ты скажи про эти рифкоины, ты хотел сказать, давай, бери стул, ты скажи, как там, регистрироваться, что делать надо. Мы должны понять еще, что эти рифкоины... Пишут, сайт с рифкоинами лежит. Нет. Давай. Я только что проверял. Секунду, дайте скажу. Эти рифкоины, эти же рифкоины, пойдут на оплату по... Еще После революции у нас э, планируется наказание власти имущих. Ну да, иллюстрация. То есть во время иллюстрации также будут учитываться эти ревкоины, и они пойдут в счет. То есть счет. ты имеешь в виду индуиндульгенции будут? Я думаю, что сколько бривкоинов не заказали, шуваловы, они не откупятся. Никаким количеством. Не, ну у них тут проценты в любом случае больше, чем везде. Ну да, да. Если он сюда нам загонит, то мы с не дадим. Ну да, согласен. Ни копейки не дадут. Нет. Ну, в общем, технические подробности работы сайта. Значит, если у вас... Случаются какие-то сбои при получении счета или что мы эту ситуацию отслеживаем. Это происходит иногда сбои в работе почтовых сервисов. Вот эти ситуации сейчас на данный момент уже исправлены. Сайт не лежит, все нормально, все работает. Вот вы можете зайти также вот там в меню нажать запросить счет, посмотреть сколько у вас на счету. Значит, еще один момент такой, что э, те, кто э, люди, кто не знает, не помнит, свои, э, когда он подписывался на канал, вот, э, значит, можно ну, примерно на год меньше указать, ничего страшного от этого не будет. Да, в общем, он, вот такие подробности вот тут, да, забуханный бухарь мне пишет вы, вопрос, вы собирались сломать судебную систему в России, ну что сломали то mm. есть он вспоминает uh, про uh, саботаж саботаж, да? ну, саботаж во-первых, не закончился а во-вторых, волна пока не идет, надо отметить и мы каким образом действуем я поясню если вы смотрели фильм «Газон-косильщик» то там в конце первой серии Момент, когда само здание заминировано, где этот газон-косильщик, он из тела уже вышел, зашел в систему, а система локальна, и из нее нет выхода в, в мировую систему. Да? И вот он там открывает, пробует, а там нет выхода, нет выхода, нет выхода, нет выхода, нет выхода. И вот он пробует. Ну и в конце концов он нашел выход, как потом в конце становится понятно, когда звонят все телефонные аппараты. Так и мы сейчас, мы также ищем вот эти выходы, вот так нажимаем, какой выход есть. Пока, в общем-то, что-то открывается, вы же сами видите, что-то не открывается. Но ну, мы на этом не остановимся. Сейчас 12 числа пройдут мероприятия, и дальше будем пытаться устраивать саботаж. Это же нормально, это же форма политической борьбы. Так что нет тут ничего такого особенного. Татьяна Пришанова в чате пишет. Чихать на ревкоины мне нужно лишь чтобы у меня не отняли дачу. А у моих родственников в Москве квартиру. Их дом попал под реновацию. Понимаете, ну, вроде да. проблема. Ну что, новости? Еще секунду. Не получится ничего. Революцию надо готовить в тайне, а так вас по одному переловят и передушат. Вот сто тысяч, 129, двадцать девять в тайне нас переловят и передушат. Вот, вот вы шутники на самом деле уголовой-то думаете немножечко. Не, вы понимаете, ситуация какая вот когда что-то готовится в тайне в современном мире, когда даже э, Трамп не может ничего спрятаться, вот тогда да, переловят и передушат А когда все совершенно открыто, ничего с этим не сделаешь. Вот еще раз предлагаю вам подписаться на канал Артподготовка, указать свой почтовый ящик на сайте Ревкоинов, а на третья ссылка сверху поставить лайк. Мы сегодня если наберем 6000 лайков, покажем революционного кота, там Ревкот уже его обозвали. Также нажимаете ссылку поделиться, делитесь в соцсетях всем видео под видео в описании и можете задать вопрос в прямой эфир и у нас обновлены все платежные системы. Сайт еще раз, то есть канал называется Арт подготовка большими буквами латиницы. Также задавайте вопросы в чат, мы их читаем и отвечаем по возможности. Сегодня день защиты детей, мы об этом еще поговорим, а так вот вброс новости, каждый третий россиянин одобрил физическое наказание детей. Ну, в России каждый третий считает, что Солнце вращается вокруг Земли, в общем-то. Земля плоская. Да -да -да. Ну, насчет Земля плоская не знаю, но наверняка кто-то думает. В Омске школьник спас двух девочек и мужчин, утонувших в РТШ. Я так понял, что вот Ергин, 16-летний подросток, он помог мужчине, который э, упали две девочки в воду, за ними прыгнул мужчина, и там высокий парапет, он не мог выбраться. И вот подросток э, тоже, он с друзьями был, прыгнул в воду, помог девочкам выбраться, и потом, э, значит, вот мужчина тоже с их помощью выбрался. Ну, слава Богу, что есть такие у нас молодые люди, я надеюсь, что они с нами, дай Бог здоровья, как раз... В день защиты детей, в общем-то, этот подросток показал, как надо защищать детей. Как это ни странно. да, И показал взрослым, которые сейчас там сидят на экономическом форуме, лясы-балясы там. А на самом деле, ну, вот они тоже сегодня говорили про защиту детей. Но я что-то не знаю, чтобы они кого-то защитили. Собачек своих они защищают. Возят бомбардировку. Хороший вопрос. Почтовый ящик для регистрации любой. Но просто вы понимаете, что Майл принадлежит Бурхановичу, а он очень часто бурханит. Поэтому yes. не все так э, безоблачно с ним. Миноборона объявила причину крушения ТУ-154 на Черном море. И это вообще атас. Я извиняюсь за такое выражение. Виноват пилот. Ох, вот для того, чтобы сказать, что виноват пилот, расследование шло полгода. Лет неделю нужно, как максимум, наверное. И представляешь, то есть, мы вот знаем, но вот потом, скажем, вот эта вот вся интрига как-то она наводит на определенные мысли. Что-то они очень серьезное скрывают там, а что непонятно. То ли там ехал кто-то не тот и каким-то не тем образом он погиб. Ну, в общем, все очень и очень странно. Забавно, что не техничка аэропорта, с которого взлетал самолет. Ну да. Замглавы МВД назвал правомерным задержание мальчика в Москве. Да, ну продолжение про мальчика. И вот э, замминистр внутренних дел Игорь Зубов назвал это право, правомерным. Обратите внимание, не министр. Почему о таких вещах говорит замминистра? И мы всегда видели, что замов. В России принято посылать говорить самые неприятные вещи, да, за которые потом можно получить по башке, ну или в дальнейшем придется отвечать. Поэтому вот сказал замминистра, и из этого следует, что в общем-то там тоже неоднозначное мнение. Генсек ООН. Мировое сообщество должно реформировать организацию. Ну, это как ни странно, вот меня все время прикалывают, говорит, вот Мальцев сейчас скажет опять, что он об этом говорил, да, мы об этом говорили, если вы помните о том, что он в общем-то, доживает последние свои деньги в том виде, и если генсек сегодня заявил об этом, но я думаю, что мысль эта пришла не сегодня, если он... я не думаю, что он сегодня проснулся так и говорит, а давайте отреформируем тут. Наверное, он посоветовался как минимум там с основными странами-участниками, по, крайне, по крайней мере, с постоянными членами Совета Безопасности посоветовался. И, наверное, большинство сказали, надо реформировать. Но это было видно еще тогда, до той сессии, на которой выступил Путин. Мы как раз об этом, помните, тогда накануне говорили, что если сейчас вот на этой э, юбилейной сессии будет принято решение реформироваться, это будет логично. Если будет затянуто, то дальше вот не знаю, что может получиться. Но ну, вот так оно и произошло. В Кремле не видит альтернативы Парижскому соглашению по климату. Ну, почему? Его можно просто игнорировать и все. То есть, имеется в виду, что Трамп, Решил выйти из соглашения по климату. который, кстати, никого особо ни к чему не обязывала. Санкций там нет. Да и сама, в общем-то... Не, я очень радуюсь за экологию и всегда боролся. Но могу сказать, что ни разу в жизни мне не доказали, а я очень хотел, чтобы мне доказали, что парниковые газы, которые там выпускают коровы, и которые там выпускают из холодильника, Фрионы, да, фреоны там, и которые из аэрозолей вылетают, они воздействуют на атмосферу таким образом, что она прям гибнет, эта атмосфера. Я понимаю, что вся человеческая деятельность, все горнообогатительные комбинаты, которые дуют, не знаю, что, даже наше химическое оружие, даже, я не знаю, тэцы, коровы, кто хочешь все вот вместе мы все равно находимся за гранью учета, то есть менее 1% процента воздействуем мы на экологию. Вулканы, вулканы, воздействуют на экологию, как подсчитали, я не знаю, не спец, на семь да? А на, ну, на климат я имею в виду, не на экологию, на климат я ошибся. А в общем-то основной, конечно, это солнце, и какая-то небольшая там небольшое пятнышко на солнце, оно влияет гораздо больше, чем все остальное. Поэтому, ну это сложный вопрос, я думаю, человечество еще долго будет это все рассчитывать, как это не так просто, как кстати, стетроэтил свинцом, тогда, помню, со свинцом. Ну да, я даже отсутствие этого пятнышка также будет влиять. Да. да в Наши сторону. ученые уже посчитали самое прогнозирующее, ну как это, вероятность наступления он за последние 15 лет ошиблись на 2%, и всегда учитывают количество поголовных животных при создании прогноза климатического до 10%, человеческой деятельности. очень влияет. Ну, не знаю, мне никто не доказал, я видел разные всякие графики, но что-то вот любого вулканолога ты спроси, они очень скептически к этому относятся. Маск пригрозил покинуть Бел... и Это не значит, что этим не надо заниматься. И Россия даже и без Путина подписала бы Парижские соглашения. Маск пригрозил покинуть Белый дом в случае выхода США из соглашения по климату. А он каким образом покинуть Белый дом, он не является президентом, но зато во всех там советах находится. И вот он так жестко заявил. 44 мигранта скончались от жары в пустыне Сахара. Да, ну вот сюда они не дошли, здесь бы они от холода умерли. Ну а вообще... Так, может быть, опять скажут, мальцев прикалывается, Но видите, вот мигрантов уже погибает столько, что там по две тонет. Да, теперь вот еще от жары погибает, там еще какие-то а, будут климатические там и погодные условия, от которых будут гибнуть. И вот это как раз тот вопрос, который бы стоило решать ООН. То есть, ну, может быть. Той организации Объединенных Наций, которая будет реформироваться. Да? Если она отреформируется таким образом, что сможет решить эти вопросы, то значит все нормально. А если и отреформируется и такое будет продолжаться, ну, значит что-то в Датском Королевстве не так. Да? Прокуратура Чечни вступила в борьбу с Шарли Вот этого делать было нельзя никогда вообще. Ну то есть там кто-то, наверное подумал-подумал и все-таки бросился в бой. Дайте мы защитим нашего Рамзана. Вот, ну, И вот теперь потребовали заблокировать сайты с карикатурами, а то кто-то вдруг увидит карикатуру на Кадырова. И Я ха... вот думаю, пусть Рамзанка не берет, что попало, а не будут на нем карикатуры рисовать россияне стали лучше относиться к Кадырову вот видишь, ты к ним не относишься к тому количеству россиян, которые стало, вот по данным социологов, у 15% респондентов Кадыров вызывает уважение, у 10% симпатию еще 33% относятся к нему нейтрально безразлично а 24% не могут сказать о нем ничего плохого то есть а, а знаешь, как нужно в таких случаях а, брать интервью? То есть подходит такой в кавказской одежде с кинжалом да. так, и говорит, знаешь, дорогой, как ты относишься к Кадырову?» А тут говорит, «Испытываю симпатию!» И все нормально. «Испытываю симпатию, что каждый додумается сказать». Здесь пишут, я буду писать капслоком, пока не увижу котика, а мы его не покажем, пока не увидим тысяч лайков, да. поэтому старайтесь. Среди ликвидированных на Филиппинах исламистов оказались чеченцы. Ну это логично, и это надо же понимать, что это не потому, что чеченцы мусульмане или исламисты, а потому что ну, у чеченцев дома очень плохо живется. Чечне, да, и по всему миру они рассеялись, и сейчас, наверное, наиболее народ, который наибольше выезжает из России, ни один другой народ больше не бежит, да, и расселяется по всему миру. Понятно, что люди, которые вырваны с собственной земли, которых разбросали по всему миру, они будут попадаться куда угодно и в самые неприятные истории. И с точки зрения криминологии, в общем-то, это об объяснимо и для того, чтобы, ну, исламизм в России, я имею в виду боевая его часть, то есть такая реакционная, да, которая устраивает там террористические акты и так далее, чтобы не в России и такого исламизма боевого не было, для этого не надо решать вопросы в Сирии, а надо решить вопрос в Чечне. Не надо защищать мигрантов там каких-то, которые бегут из Сирии. Вова, лучше как-то решить вопрос, чтобы из Чечни не бежали. Но пока вот там такая ситуация, оттуда будут бежать и, и скакать, и я не знаю, и, и улетать, и уползать, и как угодно. ВВС Филиппин по ошибке нанесли удар по своим войскам. Ну что, Бывает, тем более туда Дутерто приехал, который встретился с Путиным. То есть, встретился с Путиным, все, все пошло не так сразу же. Бей своих, чтоб чужие боялись, да? В Гданьске пьяные поляки, поляки. поляки атаковали дом с гастробайтерами из Украины. Ну, это вообще жесть. На самом деле это было ожидаемо, работы все меньше и меньше. И агрессия прежде всего к приезжим всегда выплескивается. Ну, здесь нет, здесь так исторически вот те, как бы, отношения, может быть, на каких-то этапах не, не очень хорошие между, не, не народами вообще, да, а между политическими течениями на Украине и Польше. И сейчас, я думаю, что точно так же это используется определенными людьми, и я вполне допускаю, что сейчас это будет раскручиваться. Мы видим, что и на Украине всплески антипольских настроений, и в Польше, и там и во Львове даже, который вообще всегда отличался тишиной. Турчинов назвал условия окончания войны в Донбассе. И вот я да. по поводу этого сегодня читал в ВКонтакте, была картинка такая, что... Война в Донбассе переста... пер... закончится тогда, когда в Киево-Печерскую лавру доставят мощи Путина. Так. Я тут прочитал смешной. Да. И он вот Турчинов считает, что война с Донбассом закончится в день взятия. Москвы, ВСУ. И много поэтому оттянулись в интернете, посмеялись, но на самом деле нет ничего смешного. И он, в общем-то, говорит э, вещь, которая с философской точки зрения абсолютно понятна. Ну, если только точно не называть ВСУ, он, он, он же имеет в виду, в виду, это вброс такой, как бы... Кичуха такая, да, а на самом деле так оно и есть, то есть война в Донбассе закончится, когда поменяется власть в Москве и поменяется власть не на вот пропутинскую, то есть не придет преемник, да, то есть он указал на Москву, я с ним абсолютно с этим согласен, потому что ноги растут отсюда и вопросы нужно решать здесь. Еще хотелось бы одно объявление. Наш соратник по имени Надежда, который ведет региональные новости, скоро будет в Нижнем Новгороде. Ребята с Нижнего Новгорода, ваши контакты все там за семью печатями. Поэтому я прошу вас позвонить на 8 32 11 17 и сказать, где вы там можете встретиться и при каких условиях. Нафтогаз сообщил об отмене требований Газпромос. Стангольским трибуналом. Да, там в Стангольме а, прошел трибунал, который в России написали, что он принял промежуточное решение и так далее. Никакого промежуточного решения. То есть, что значит промежуточное? То есть. А, то, что они могут обжаловать. Да это любое решение. Можно обжаловать, пока те не расстреляли. Можешь обжаловать кому угодно. Да, да. Хоть в ООН, хоть турецкому султану, хоть Господу Богу, всегда есть определенные инстанции, которую можно обжаловать. Так вот. Интересно тем, что Стокгольмский трибунал принял решение, что то вот тот вариант «бери и плати» не работает, да? что это незаконно и что цену необходимо установить заново, начиная с 2014 года. То есть пересчитать. Сейчас неизвестно, кто кому останется должен. Потому что мы понимаем, и тогда мы говорили, что Газпром ломит несправедливые цены, поэтому было выгоднее вообще через Польшу газ гнать назад. То есть для Украины была специальная цена. А раз так, значит, ну, я думаю, у Газпрома будут определенные проблемы. А вот Миллер заявил, пусть попробуют там отобрать газ, потому что понятно, что Газпром платить не будет, значит, Украина будет возмещать тем, что будет газ брать из трубы. Ну попробуют. А что он сделает? Он трубу перекроет. Ну, пусть перекроет. Какие проблемы? -то? Вот это вот интересно. Это называется, загрозил мужик папу, я к обедне не пойду. Он он торгует газом и говорит, ну сейчас мы им возьмем и перекроем. Ну перекрывай. Какие вопросы? И Минюст Украины будет добиваться ареста имущества «Газпрома» в других странах. То есть такая вот тоже интересность, представляешь? Я думаю, что сейчас... И мы говорили что еще давным-давно, что если Украина возьмется в судах, решать вопросы, связанные с АТО, и с Крымом, и так далее, то по тем решениям, которые получат, могут арестовать все имущество России за рубежом, включая трубы, корабли, самолеты и так далее. И это было бы, в общем-то, очень серьезным ударом по путинской системе правления. Путин назвал нетипичное для политиков качество Трампа. Да, и он сказал, что вот нетипично он является искренним. Вот сколько я помню, всегда это главное качество, которое указывалось у всех политиков. И говорили, он нетипично искренний, вот всегда. То есть сколько возьми, то есть тогда получается это типичное качество. Или они врут всегда, называя кого-то искренним. Вот как? Я не могу понять. США могут предъявить претензии из-за блокирования дип-собственности РФ. Да. То есть там в США заблокировали дип-собственность, дипломатическую собственность. Теперь очень много крика из-за этого. Захарова говорит, компенсацию потребуем. Все прекрасно. Вот Вообще все великолепно, кроме одного. Судиться придется в американских судах. Не в Басманном Захаров, в Американском. А там, наверное, Борду выпишут, и причем еще придется там потратиться на адвокатов. Мы это уже проходили, когда э, Роснефть судилась в английском суде. Помните, 100 миллионов долларов, это наших денег, потому что Роснефть тогда вообще на 100% был госпредприятием, потратили на адвокатов, которые должны были подготовить бумажки. Помните? они занесли бумажки в английский суд, эти адвокаты, а им сказали, как царю челобитную подаешь, да, они их неправильно составили, им выкинули эти бумажки, минус 100 миллионов долларов, можете представить, просто кому-то заплатили, каким-то архаровцам, они там вот все поперли, написали какую-то фигню, да, их послали подальше, вот я к чему, к тому, что, 100%, если даже обратятся в американский суд, там может быть и было бы решение в пользу России, но они опять заплатят 100 миллионов каким-то чертям, которые задней ногой, там левой ногой напишут им. И их опять пошлют, скажут, вы что делаете? Путин уверовал в конечность русофобии. Не, ну она конечно, да, тут мы говорили по поводу мощей святого Путина в Киево-Печерской лавре, ну, да. и все, да, нет, ну, понятно, что если будет трибунал международный, и на этом русофобия сразу закончится, как только международный трибунал, а Путина его шайку осудит, все, не вопрос, ну, или, или международный трибунал в Москве, да, это очень важно. И вот он говорит, что в некоторых странах русофобия через край хлещет. Это он с на междуна... с руководителя... встрече с руководителем международных информационных агентств в Санкт-Петербурге сказал. А еще он призвал зарубежные СМИ не обходить молчанием актуальные мировые проблемы. Это очень весело, особенно исходя из тех, той информации, которую дают. Его телеканалы, России 24 и все такое прочее, масса информации, которой там просто нет. Она там не появляется, даже в искривленном виде, в каком-то искаженном ее там нет, они просто умалчивают. И вот еще интересная вещь, сегодня задавали мне вопрос, Путин рассказал о будущем Курил, если бы они принадлежали Японии. И вот он сказал, что вот если бы Курилы принадлежали Японии, то у, у них есть там секретные протоколы с американцами, но они абсолютно не секретны, И американцы бы разместили свои системы ПРО, и тогда там туда-сюда, и в общем-то очень все было бы страшно. И э, вот это единственное, так сказать, получается в его понимании препона, чтобы отдать Курилы японцам. И тут вот странно, ты понимаешь, то есть, ну, ВАТА-то аплодирует, говорит, ура Путину, конечно. И тут следующие его слова, то есть, там явная логическая ошибка, но она сознательная. Он пишет, демилитаризация Курил возможно лишь при демилитаризации всего региона. Итак, Курилы японцам отдать нельзя, потому что там разместятся ПРО. И нет никаких гарантий. А если появляются гарантии, значит курила отдать можно. Ну так ведь? Ну, Но понятно. об этом же он говорит. Он не говорит о том, что мы не отдадим Курилы ни при каких обстоятельствах. Он говорит, мы не отдаем, потому что... Нет, Вова, ты отдаешь Курилы. И нам ты чешешь по ушам. Ты отдаешь Курилы. А нам чешешь по ушам, придумывая вот эти вот... Ну, не он, конечно, это придумал. Придумали более умные люди. Вот эти уловки, да, софистические такие. Но мы-то в риторике тоже преуспели. Прекрасно все эти вещи понимаем. И логику изучали не на три балла, как ты в институте. Поэтому не прокатывает тут. Вот это как раз то, о чем мы говорили. То есть, есть какой-то секретный договор. По этому договору. И мы говорили заранее, прежде чем они встретились с АБ, что они будут э, подписывать документы о совместном там экономическом использовании. А теперь появился вариант, как это вообще все передать. Но для этого что нужно? Для этого нужно, чтобы Путин опять всех переиграл. А как он может переиграть всех? Ну как, ну подпишут... Японцы там с американцами обязательство, что там будет демилитаризованная зона и ни в коем случае нельзя там ближе 100 миль там или там 50-30, я не знаю, подходить на авианосцах, и это мертвому припарк, но это не важно. И бать покажут, смотрите, видите, вот, вот мы подписали, Путин всех переиграл и теперь на Курилах не будет никаких там этих... Милитаристов мы их так отдадим барыгам. Зачем там милитаристы? Путин сравнил хакеров со свободными художниками. Да, что-то вот хакеры его прям сильно сегодня завели, ну там его спрашивали про это. Я не знаю, с какими свободными, с Павленским что он сравнил, который, который у КГБ поджигал дверь. Ну, возможно. Он прав. И он заявил о непричастности государства к хакерским атакам, имея в виду атаки в США. Конечно, непричастны государства. Это вообще абсолютно точно причастны хакеры. Который работает на путинское государство, а государство абсолютно не причастно, как и во всех остальных делах. Ну как, например, в, в плескании зеленкой там Навального государства какой-то э, крендель причастен, который является там внештатником агентуры или кем он там является, я не знаю. И также вот эти рисовальщики на машинах никто не причастен. Да. У нас тут барышня в чате есть. Кое манси, Питро. я если правильно прочитал ее ник. Она тут прям развернула политику такую за лайки, священную войну, говорит, и тролли отсюда уйдите, и все отсюда уйдите, мне надо 7000 лайков, хочу котика. И говорит, в бегущую строку про котика пустите, у нас одни цели, помните об этом. Молодец, спасибо вам. Путин оценил успехи российских мультипликаторов. Не, мы тоже согласны, но я вот считаю, самая серьезная мультипликационная работа в этом году, это маленькая и большая, это самый лучший мультфильм, если Путин да, его Путин видел, видел виде. и оценил, да, я думаю, кстати, он бы оценил, потому что, ну, как-то с его стороны, а, с его точки зрения, наверное, так оно и есть, он же понимает, он же себя мачо таким мнит, но. да, Путин поздравит с днем рождения шеф-повара Пригожина. Да, представляешь, об этом заявил Песков. А потом через несколько, через некоторое время он назвал это шуткой. Это вот как. Его спрашивают, а что будет Путин там делать? Он говорит, ну сегодня день рождения значит, шеф-повара Путина Пригожина будет его поздравлять. Причем я могу даже процитировать, если надо. Вот, сегодня день рождения у повара Путина. Путин его сегодня будет праздновать, ну, вроде, а что тут смешного, да, а потом через некоторое время, то есть прошло несколько часов, он заявил, что это была шутка, а в чем шутка, может быть, у них какое-то чувство юмора другое, может, они действительно нюхают уже такую гадость, раньше у них чувство юмора, а вроде, да, да, сегодня вроде не 1 апреля, не, ну понятно, что он сказал, ему видно, там вставили, сказали, ты что там нюхнул, не того. Давай в другую ноздрю. Путин призвал индийский бизнес локализовать свои производства в России. То есть надежда на Китай исчезла, китайцы не хотят жестко, а что-то нужно делать. Людей нет, люди вымирают, территория огромная, свободная, Путин ее хочет быстренько... Как-то заселить каким-то народом, который не будет революцию устраивать против него, да? Еще на самом деле я новость читал, что наша экономика, экономическая привлекательность нашей страны опустилась уже ниже, чем у Венесуэлы. Да, ну это понятно. У Венесуэлы одна, ты понимаешь, проблема которая будет решена в ближайшее время. Ну, причем, что я подписчиком и таким же непонятливым, как я, понимаете, что в Венесуэле сейчас даже туалетной бумаги нет? Да. Нет, да это понятно. Но там есть Мадурок, который в случае улетания да, дает возможность для всего, потому что ну там широкий спектр и для приватизации, и для всего, чего хочешь. А здесь, представляешь, даже при условии, если это не революция, а просто улетает Путин, а вся братва вот это остается, то практически ничего не меняется, ты понимаешь? То есть здесь остаются Миллеры со своими пакетами, Сечины, все со своими пакетами акций. Ну, как, какая же будет привлекательность, кто же будет mm -hmm. с ними там что-то делать? Здесь вот тщательно напоминает, будут индусы на белых морсах по обочинам, есть где-то ролик нашумевший который ну, там индус сидит в мерседесе и говорит если ты мужик, то подай на меня в суд так смешно это, ну и смешно не потому, что там в суд подай или еще что-то а потому, что он проехал по обочине и призывает каким-то мужским достоинством курьезы ПМФ то есть это Петербургский международный экономический форум 2017 года бумажные номерки да, и мы от А в чем суть? Значит, вот в гардеробе форума давали бумажные номерки. Вы фотографии Нет, представляешь, то есть написанные от руки, и все прикалываются, весь интернет, что, представляешь, там очень собрали очень со всего мира народ и каждому бумажечку, вот, чтобы у тебя пальто не уперли, вот. Как это, вынуть номерок у фраера Ушастова? Помнишь, в чем фишка-то? В том, что бумажный номерок не вынешь. То тут они, да, он не вытрясается. Тут, наверное, смотрелись, место встречи изменить нельзя. Скажут, вынут нафиг номерок, у фраера ушастого получит пальто, и мы потом будем разбираться. А тут, раз, бумажка, ее никак не вынешь. Все нормально. Очень интересно. Еще, еще да, и мы, мы от Медведева, то есть, каждый, кто выступал или там как-то разговаривал в калуарах, Каждый считал долгом сказать «Денег нет, но вы держитесь». Да? Представляешь. Вот, э, принесли нам тут группа поддержки. Фильм «Он вам не Димон» залили напор на хаб. Навальный прокомментировал. Спасибо, я его удалять не собираюсь. Но если вы сделаете ремейк «Он вам не Димон» в соответствующем жанре, то это поможет многим гражданам осознать, что же делают коррупционеры с гражданами России – и на чем они вертят их конституционные права. А я вот думаю, что Кадыров, посмотрев, ну, судя по Шарлемду его на направленность, посмотрев порнохаб, тоже посмотрит фильм. Он вам не Димон. Я думаю, все посмотрят. Силуанов сказал: в России нужно перестать жить в долг. Да, представляешь, то есть вот Силанов нам это сказал, или форуму, то есть они собирают форум какой-то, и на этом форуме говорят, надо вот так, надо вот так, Силуанов, например, Минфина глава, да, Путин, который командует Россией, Шувалов, который вице-премьер, Медведев, который премьер-министр, они все рассказывают как надо, ребят, что вы не делаете-то? Ну, что вы не делаете? Что вы кому рассказываете? Мальцеву рассказываете? Я сижу рассказываю новости здесь. Вы тогда уйдите нахер оттуда. Уступите место. Я сяду и не надо. Я даже не буду ничего рассказывать. Я буду просто делать. И вот он еще единственный, кто на форуме сказал, что денег нет. Он сказал, что они есть. То есть, ну, выделился Силуан. Нет. Он сказал, что есть деньги. И а, правило... Бюджетная и, и баланс бюджет на уровне 40 долларов заварен для, так, так, так, для того, чтобы база была создана и понятны были условия, важное качество расходов, деньги точно есть. Нет, ну мы знаем, что деньги точно есть. Когда, когда ВВП, я имею в виду внутренний валовый продукт, составляет от него составляет бюджет всего лишь десятую часть то конечно деньги есть и деньги эти точно не в бюджете и точно мы эти деньги можем найти и народ ну, употребить для народа а не для собачек в самолетах а вот голодец считает экономически приемлемым повышение пенсии до двух с половиной продолжительных минимумов ура голодец но Пенсионный фонд России рассказал, что пенсии только будут к 30 году и будет вот в два раза, наверное, в два с половиной там превышать а, этот минимальный размер, да. И мы посмотрели, то есть в два раза минимальный размер, это значит в Москве пенсия к 30 году будет 20 тысяч, в Саратове 12 Представляете, какая 2030 К 2030. -му. Это нам они обещают к 2030 году, но не так все радужно. Поймите, это пенсионный фонд, который не владеет деньгами, потому что они все их спустили, Они владеют деньгами, только уже своими, а не нашими. Потому уж у них есть машины, у них есть там квартиры, дворцы, бабы. Все классно у них. А вот Минэкономразвитие говорит, что роста пенсии не будет до 2035 года. Собрали, да, экономический форум. Говорят, слышно, ну не будет, что там. ну До 35 года ерунда какая. То есть те, которые сейчас закончили институт, они пенсию не получат. Почему? Потому что это они рассчитали до 2035 года при условии, что мужчинам... Возраст пенсионный 65 лет, у женщин 63, но потом, когда это будет продвигаться к 1935 году, то окажется, что с 75 женщины и с 85 мужчины, ну и так далее. В общем, Потому все нормально. Что После смерти. Да. Да, ну естественно, вот Минэкономразвитие прогнозирует, что... Это пишет реальный рост пенсии, это у них на сайте будет нулевым. Реальный рост пенсии нулевой. Или пишут почти нулевой. А как почти нулевой, это я не знаю. Ну 0,001 процент. Ну да. Шувал по, по, по в год. Шувалов призвал курильщиков бросить курить. Ну, видишь, какой молодец. Говорит. Ну бросай курить, вставай на лыжи, да. А Многие, я вот могу передать, мне вчера товарищ рассказывал, что его товарищ бросил курить, но не потому что Шувалов сказал, а потому что Шувалов собачек в самолете возит у этого человека, у которого а, трое детей, и у него отключили газ в Пензе, потому что денег нет, он бросил курить, а работает он в Москве, потому что там пензи нет работы. Он бросил курить, потому что денег на сигареты нет. И он, когда думает о своих детях, то он выбирает, куда им потратить деньги. На сигареты или на детей. То есть, таким путем Шуваловы заставят не только бросить курить, но бросить есть и все остальное. Одеваться. Ну, уже многих забросили. За... Заставили. И вот Шувалов назвал санкции США инструментом конкурентной борьбы, да, и что такое. А вся история человечества, это конкуренция народов, кланов и так далее, и что, а они в этой как-то конкурентной борьбе не участвуют, что ли? Они такие миролюбивые, что-то я не заметил их миролюбие, и Шувалов объявил искоренение бедноты. Большой целью для русских. Это он, наверное, к 12 число говорит? Да. Целью для русских, 12 число, искоренение бедноты. Да, я сразу вспоминаю своего земляка Николая Гаврилович Чернышевского, который говорил право жить и быть счастливым, пустой призрак для человека, не имеющего средств к тому. Да, то есть, когда... Они говорят, мы искореним бедноту. Ну вот И предлагают начать с себя. Нам. Они всегда предлагают. Шуалф, а может ты начнешь с себя? Может быть самолетик продаж, Там детей э, не будет. Э, собачек не будешь в самолете возить? Вот я для себя записал. Бедноту искореним тогда, когда вместо собачек на его самолете будут возить домовских детей. Вот тогда искореним бедноту. Посадили в самолет, повезли в Сочи отдыхать, например, в Бочаров ручей, да, когда там не ФСОшники с Вовой будут сидеть, а дети России, которые там, ну, по какой-то причине лишились родителей. Там у них будет дома, да, они там с бассейнами, со всей этой роскошью, тогда нормально, тогда я буду видеть, что это день защиты детей, и что мы боремся с бедностью, и все, а пока это, я вижу, что это уловки, хитрые такие уловки, и наглые, и вот чем эти сволочи отличаются от ельцинских сволочей, тем, что те говорили, ну да, но мы сволочи, мы воруем, мы там, Плохо все делаем и так далее. Но по-другому же ведь нельзя. Тут может вернуться коммунизм. Там туда-сюда. Вы там, вы там потерпите. Там, и так далее. А эти нет. Эти говорят там борьба с беднотой у нас. У нас там э, работающий человек не может себя прокормить. Но спасибо Путину за то, что у нас так классно. Никогда да охренеть, как нищий, классно. Рабочий, человек. Не, причем они между собой разговаривают, и тоже на Путина там уже это знаем. Все они, Вова, все они тебя хлебососят так, ты даже не. Не, ну представляешь, они тебе докладывают, приносят эти все подслушки, да? Так что то, что я говорю в эфире, это вообще это вот сотая часть того, что они там про него несут, это вообще просто жесть. Так что... Евгений Филатов пишет, а есть ли смысл сюда писать привет из Украины? Евгений Филатов, есть смысл. Россия Смотря и... что писать. Ну, в чат он Россия и Израиль заключили договор о возврате добытых преступным путем активов. Ну да. То есть, очень хорошо. Представляешь, это очень классный договор. Потому что как только мы возьмем власть, Израиль уже никуда деться не может Он договор уже подписал И мы будем требовать исполнения Этого договора Чтобы все вот эти которые самолетами Возят собачек Чтобы они вернули все что у нас награбили а доказать это мы очень сможем легко и Причем в любом суде В любом я почувствую Даже в английском В израильском в, в каком в хотят. Так, так, так, так, такие соглашения да Пусть подписывают, да, и со всеми стороны такие соглашения, с которыми нет, чтобы потом и повыдергали их. Глава Минфина назвал действующие госпрограммы госпро мертворожденными. Ну да, мертворожденные программы, а вот Голикова заявил, что треть госпрограмм признаны неэффективными самим правительством, и что правительство, значит, все вот это вот... Само правительство говорит, что институт государственных программ не состоялся. Треть государственных программ, которые сейчас реализуются, признаны неэффективными. То есть, иными словами, должно был сказано, поэтому я устал, я ухожу. Поэтому мы все сейчас вот с этого экономического форума собираемся, уезжаем в Таиланд, а вы тут как хотите, мы там будем купаться, кто с мальчишками, кто с девчонками, а вы тут живите как хотите, у нас ничего не получилось, потому что мы ее бы вот и все и это нормально и мы бы нормально воспримил ну кто-то бы сказал мы там в монастырь уходим молиться богу будем грехи замаливать. Замал. тот говорит я на собачью выставку полетел тоже нормально а видишь они говорят да у нас ничего не получилось Ну, это ничего у нас завтра получится да а в 2035, да, 2035. но ну, я имел в виду это ну спасибо ребят 18 лет нам трахаете голову, каждый раз у вас ничего не получается, каждый раз подходит до определенного момента, вы нам рассказываете, как нужна там монетизация льгот, потом говорят, нет, ничего не получилось, потом как нужны там эти, как они, господи, эти национальные проекты, потом вы сейчас слышите про национальный проект, хоть что-нибудь, они что завершены нам? Кто-нибудь отчитал с у нас проектом хоть копеечку они нам показали, куда они дели. Поэтому они говорят, мы тут майские указы какие-то писали. Я, наверное, единственный, кто их прочитал, эти майские указы, там средняя зарплата учителей, врачей в соответствии, то есть должна соответствовать средней зарплате в регионах. Это сейчас 30 тысяч. Где-то интересно такая зарплата-то. Вот. И опять ничего. При этом у нас построен стадион в Питере. При этом у нас построен Керчевский мост. Надо. При этом у нас построен Байконур. Не Байконур. А, Космодром Восточный. Восточный. Да. Минэкономики объяснила падение доходов россиян в апреле методологией подсчета. Видите как? Да. То есть знаешь о чем речь идет? Да. Не то, что Путин нанюхался какой-то гадости и наговорил черт знает что. да, понимаешь? А, потом помнишь, как в том анекдоте про Владимира Ильича говорит, эту поэтическую проститутку Твотского не пускайте. Он меня в байнированном вагоне напоил, и я три часа с байнивика такую нес. А газеты написали, Ленин по поименил апьельские тезисы. Вот я к вопросу то есть Вова там с демоном с этим наговорил не знаю чего о том что там благосостояние уклонно растет а минэкономразвитие которые заявили о том что оно падает ну, они-то как-то заявили то, что на бумаге написано, они не, со, не соотнесли это с политикой, они решили, что это экономика, не, ребята, это политика, а теперь они говорят, не, это вот с точки зрения методологии, если через жопу лобзиком, то вот то, что падает, оно на, наоборот поднимается, это они пусть... Рассказывают в 2015 да, в, в, те, в тех организациях, которые им потенцию лечат, они как, как пусть рассказывают, то, да. Как висит, да? да. Вот да он, ну, как он, тоже он... анекдот, помнишь, когда это же получается, что слышишь, ты с развития, а что у нас доходы растут? Он говорит, да ты что, падают? А Путин сказал, растут. Вот, а как, товарищ православный, как, Крокодил, как, как крокодилы летают? Да что, с ума сошел, Иванов, какие крокодилы? А этот товарищ полковник сказал, и так, бывает только, не зехонько, не Вот так и здесь. Минутка рекламы, здесь вот Энгельс, только как они земляки. Энгельс, каждое воскресенье в 12.00 у памятника Победы возле музея. Приходим, знакомимся, общаемся. Подписывайтесь на канал Артподготовка, можете... Взять большими буквами с латиницы заглавными буквами ту почту, с которой вы подпишетесь и зарегистрируетесь в Google, можете оформить на сайте Ривкоинов. Третья строчка под видео. Задать вопрос в прямом эфире четвертая строчка. Все платежные системы отмечены. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Еще раз скажу. Делимся видео. Здесь есть кнопка поделиться. Нажимайте на нее и во, всю, во все соцсети отправляйте донаты. 3256 лайков, 8665 сейчас смотрят, рисует нам YouTube. Соответственно, 7000 мы показываем рев кота. Вот тут мне написали я мальцев выше, чем бригадиром настройки не представляю. Я вам вот что скажу. Вы, вероятно, очень молодой человек. Когда в советский период выбирали человек, который должен управлять страной ну или как, там, регионом, быть секретарем обкома, например, Саратской области, то всегда смотрели тот минимум, с чего он начал. То есть обязательно. Если он не был председателем колхоза, командиром батальона, бригадиром настройки, начальником цеха, то его не брали. Да, это Никогда это не брали, понимаешь? Так что вот то, что ты сказал, ты даже не представляешь, как ты мне польстил. Ты просто меня поднял вообще выше крыши. Он думает, он меня опустил таким образом. Ты даже это не представляешь. Спасибо, не ожидал. Кудрин сказал, Россия катастрофически теряет время. «Да, и представляешь, крадет это время Путина. Я вам неоднократно говорил, что я ненавижу Вову за то, что он украл мое время. У меня 53 года, я не знаю, сколько осталось, но крадет каждый день, и за это я его ненавижу». То, что они крадут деньги, это все-все можно вернуть, а вот то, что они крадут время, то, что они не дали России войти в 21 век, то, что они не дают нам внедрять информационный мир, а мы можем это сделать самыми первыми, потому что мы, в отличие от многих, видим, что надо делать. И, и вот здесь такая власть, это безумие совершенно, поэтому э, Кудрин абсолютно прав, но он не, не прав... В другом он это не соотносит, ну, может быть, там не соотносит с Путиным. Я вполне допускаю, что где-то в колуарах он также его шлепает. И, а, вот. а вывод он сделал странный. Он заявил о том, что нефтяной сектор Российской Федерации должен быть приватизирован в ближайшие 7-8 лет. И тогда это не будет а, разворовывание времени. Кудрин, забудь про нефтяной сектор. Нет никакого нефтяного сектора. Все это фигня. Полная фигня. Если ты думаешь, что нефтяной сектор связан со временем России, то абсолютно нет. Это вчерашний день. Застройщики сказки для избранных, так называется, поселок, в кавычках, заблокировали поселок в Подмосковье. Да. Строители перекрыли единственную дорогу, которая ведет к поселку, поставив на ней шлагбаум, и завалив строительным мусором. Ну, и вот, видишь, тут ситуации Бастрыкин будет разбираться. Интересно, вот «Сказка для избранных» очень... Мне понравилось название, я вот даже написал, тут пишут «Средства массовой информации в Подмосковье, сказка для избранных стала кошмаром для жителей». Я пишу, а чем станет в Москве сказка для избранных жителей пятиэтажек? Вот, тоже то же самое. Ну, битва битва сейчас идет, везде пытаются счет урвать. Вот Сбербанк с первого июня снижает ставки по ипотеке. Так, какой-то Евгений Новик пишет, Мальцев отдай долг мне, сколько ждать можно... Я не, не, да, приезжай, забирай, Евгений, Евгений Новик, я правда не помню, но, но ты же ну, мне напомнишь, помни. приедешь, напомнишь, и все, и будет нормально, заберешь. Сбербанк с 1 июня снижает ставки по ипотеке. Да, и будет теперь там на процента снизит. то есть так было, вот это интересно, Сбербанк, значит, снижает на покупку жилья и в новостройках и снижение составит от 0,2 до 0,75. О, блин! А ставки, я напоминаю, 10,70, ну 70 процентов, 10 и семь. Ставки, а вот на 0,2 они снизят и будет 10 и 0,5, 10,5. Да, 10,5. Вот это и есть русофобия. Вот Путин говорил о том, что в некоторых странах русофобия. Вот самая страшная русофобия это в России. То есть так как ненавидят русских, так э, как русские ненавидят своих братьев друг друга, так никто не ненавидит. Вот посмотрите, тот, кто возит собачек в самолетах, Вова, вся эта братва. Это как надо свой народ ненавидеть, как надо русских ненавидеть, чтобы так нас мучить, а? И да, и это потрясающая ситуация. Что-то пишут, что ФАУКон стартует через два часа 50 минут, она вроде два раза уже стоит, третий раз получается. Штрафы в системе Платон планируют увеличить вдвое. <сохот> ну, вот это русофобия. Вот это и есть русофобия. То есть, были штрафы э, 10 тысяч, стали 20. Нормально, да? Станут 20. 000, и э, Минтранс э, представит льготы осенью пользователям Платон. То есть, это вот то, что, чего добились дальнобойщики. Осенью вам будет льгота. То есть, нас, вас сначала обберут, а потом решат, кому там что-то дать льготу. Путин утвердил поправки в закон о президентских выборах. Ну, то есть, это на 18 марта и, там, и так далее. В пятницу не будет 7000 лайков. Это же очевидно, что у Зеленина в башке. <свят> Сегодня, четверг. Сегодня четверг, да. Что у Зеленина в башке. В России на время главных футбольных форумов вводится запрет на оборот. Я добавлю от себя ношение и транспортировку оружия. Включая газовые баллончики. <свят> <свят> да, ну это как бы... Это позиция Путина. Я напоминаю, в 2013 году, когда его спросили об идее свободного оборота оружия, он сказал, у нас и так проблем много. То есть ни в коем случае и никогда. И естественно, они очень сильно боятся. Он еще 9 мая издал указ. И этим указом огульно отобрал все. ну То есть они издают указы, так вот, под, подтащили. Он сразу раз подмахнул, а потом они начинают менять. Вот в том указе он всех лишил оружия, ну, кроме, конечно, там спецслужб своих. А тут, конечно, к нему поехали всякие сечины, там Миллер говорит, ты что охренел, что ли, ты что, нас-то лишил оружия. И вот он 22 числа подписал, что вот Роснефть, кто там сейчас, я вот прям прочитаю, Газпром, Транснефть, Роснефть, значит, они имеют право ношения оружия, вот все их эти охранники и все, все этой сатрапии, да, они имеют право носить оружие, ну, потому что они их рассматривают в качестве защиты своей в случае от ТАС, да, и какие-то ЧОПы, не все, а какие-то особые, там, наверное, перечень, надо особо, особо лижущие там различные места, не, мажущие вот. жопу вазелин да. особо, а, и я еще напоминаю, что 9 числа мая, он 9 мая, представляешь, подписал указ, то есть, насколько испугаться -то надо было, я уж не знаю, что ему там наговорили по пьяни, он очканул, говорит, давай быстрее, блядь, подписываем оружие, ты че там, и у инкассаторов отобрали оружие, инкассаторы обалдели, говорят, а че, а, а как, ну и 22 числа вот вернулись, сказали, ну ладно, будете ездить с оружием, представляешь, указом, да, указом у инкассаторов каждый Каждый сволочь знает, что нет у инкассаторов оружия, можно подходить, бить в дыню, отнимать все то есть, либо толпа инкассаторов должна ездить там с кистенями, с какими-то, с рогатками. Представляешь, как напугался он? То есть, там памперсы, нужно было это, указ о том, что вводи вводе памперсов для всех, для всей этой братья, разрешение к форменной одежде еще и памперсы носить. Что случилось? В МВД призвали к введению в Россию презумпции доверия к полицейским. Да, ну то есть вот такая интересность. Теперь э, полицейские, все, что говорят полицейские, должно быть правдой. Но ну, мы когда, когда э, видим, как полицейские работают с нами, по крайней мере, то есть там одно сплошное вранье, да, абсолютное вранье. Там, начиная от развешивания плакатов у дальнобойщиков на этих на фурах до да, фотографирования рассказ о том что это они провели митинг да, и до протокола по этому административке против меня да, когда э, там подписано э, все документы подписаны 28 э, марта а протокол составлен 13 апреля. А там три дня срок всего. Всего три дня. А, да, я говорю, а что же протокол-то вы составили? Так, а они говорят, а мы вот только вас установили. А как же так, 28 числа показания против меня дают, а 13-го протокол. Ну, это пофигу, это абсолютно ни, ни суду не суду интересно, но это вранье. Когда в суде спрашивают полицейского, вот кому будут верить, вот как ты мне скажи, Адвокат. Один полицейский говорит: нам не давали команду захватывать Мальцева, мы э, сами приняли такое решение. Другой, причем это начальник говорит. А, а другой говорит: а я слышал, как он же не знает, что начальник говорит, а я слышал, как начальнику передали по радиостанции задержать Мальцева. Вот презумпция доверия к полицейским. Кому будут доверять из этих полицейских? Кто старше по званию или кто дольше отслужил, да? Или кто там, я не знаю, Обоим? Да. Хоть будут, будут, говорят, красные, но верить будут тобой Верить Безумие полное, вообще полнейшее безумие. Но самое смешное не в это. Самое смешное, что вот выходит этот Зубов зам и говорит о том, что давайте верить полицейским. Говорит, классно, проблем нет, давайте верить. И тут же параллельно выходит Чайка и говорит, а давайте вернем прокурорам право э, вести дела против следователей. Понимаешь? Е то есть, такая градация верит э э ментам, но следователи, они главнее, они могут да, ментов защемить. Да? А вот давайте еще и прокуроров поставим над следователем, чтобы такая градация... То есть, внутриведомственные интересы все равно у них побеждают, да, то есть вот он, Чайка борется с Бастрыкиным и, и хочет получить, ну, там, понимает, что Путину сейчас хорошую не везут, значит, он может подписать что-нибудь, какую-нибудь чушь, да, вот связанную, конечно, с контролем над следователем, следователи будут контролировать ментов, ФСБ будет контролировать всех их вместе, ну, и так далее, очень, очень хорошо. Сейчас только позвонили из Сочи. Комендант по Сочи был, я так понял, в центре Е, э, в, ЦП, в ЦПЕ. Говорит, что возбуждено уголовное дело. На самом деле не было много времени поговорить. Сейчас адвокаты наши позвонят, поинтересуются. Но просят юриста, адвоката, для того, чтобы представлять их интересы. Значит, связаться можно через Андрея, номер телефона. 8-965-482-3245. Город Сочи. Андрей. Адвокат. Спасибо. Так, а чё Он может узнает. быть, ты перезвонишь, узнаешь ну, тогда? Перезвони, узнаем завтра. Да, вообще, будет. нет. Вы какой статье дело возбудили, чтобы Ничего понимать? не знает. Понятно. фамилии не знает. Вот Говорит, генерал Лаушкин дал обличающий офицера ФСБ на показания по делу Захарченко, это Лаушкин, я так понимаю, находился в Грузии, как ждал его там, как-то заочно попросили или что, то есть вот он говорит, что этот Сенин, значит... Замешал взятки 800 тысяч долларов. Ну, для них это ерунда. Я, кстати, про самого этого Лаушкина слышал интересную вещь. И стоит, я думаю, доверять, что он там скрывается в Грузии, потому что у него жена грузинка, но это никому не возбраняется. Это, это, как бы, это хорошо, это более хорошо, чем плохо, да. А вот то, что плохо, что в... никуда не скрываюсь, да, в Москве, говорят, два торговых центра которые ему принадлежат, и никуда не скрываются, ибо он был там начальником полиции северо-западного, кажется, округа, и, и говорят, что при строительстве в каждом доме в северо-западном округе, ну, чтобы там мигрантов не трогали, была заложена квартира, а то и больше для его величества. Так что вот он нормально там заработал то все они вот эти старшие полицейские чины миллиардеры да такие же как и тот который собачек возит вот, про некоторых мне рассказывают что у них реактивные самолеты есть представлять так нормально а обычные офицеры да даже причем старшие офицеры которые не находятся на вот этих вот должностях или, да, которые в хлебных местах, да, и, и которые пашут просто, они не имеют минимума даже. Поэтому я не думаю, что как-то они будут поддерживать этот режим, который даже минимума им не дает. Минтранс может... Задумать. Нет, даже вот интересно, вот представишь, вот я задумался, вот этот Захарченко, этот Лаушкин, ну, наверное, этот Лаушкин не... не а, беднее этого Захарченко. Ну, одного порядка, ребят. Это полковник, тот генерал, да. У этого у Захарченко нашли 9 миллиардов рублей, да. А бюджет России, ой, бюджет ВВП России 10 триллионов. Погуглите, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, это одна тысячная часть ВВП у человека лежит дома. Тысячная часть ВВП. То есть, Весь ВВП России принадлежит тысячи таких человек. Ну, или меньшему количеству, но больше денег. Представляешь? Вот такие, как Захарченко, Лаушкин. Мы их даже не знаем. Поэтому у меня закралось сомнение, что ВВП России 10 триллионов. Ну, не может этого быть. Ну, как может полковник тысячную часть? Этих полковников здесь как собак нерезанных. Представляете? То есть что-то здесь не бьются цифры минтранс может запретить проносить на западный западный округ он пишет да. не, не северо-запад западный округ извиняюсь минтранс западный. может проносить может запретить проносить самолеты алкоголь из free. А прекрасно то есть в duty фри алкоголь продается самолет нельзя уйти ты а, а куда его тогда про Тогда смысл, тогда смысл продажи алкоголя, да. Выпил сразу, чтобы не успеть опьянеть, да. да не могу, не могу. Чего у людей в башке? Причем, я помню, всегда в Шереметьево в 90-е годы продавали коньяк на як. Это был армянский коньяк английского разлива. Тогда, ну, как бы все армянские фирмы, они легли и начали лить всякую бурду. Вот. А Крохин разведал, он всегда хитрый был, что англичане, ну там у них какие-то дегустаторы особые, они там в Армении нашли реальный коньяк, да, попробовали его, забрали и сами разлили, и у них там было произведено в Армении, там бутилировано уже в Великобритании в таких коробках, вот он был десятилетний и 28-летний. Причем 10-летний стоил всего 25 долларов, а 28-летний 50. И такой зеленый и синий. И вот я, когда куда-то летел, я набирал этот коньяк, представляешь, туда прилетал, потому что я знал, что назад я уже не... с ним, ну в смысле... А... Назад пойду уже не через дьюти-фри. И я возвращался вот с этими мешками, потому что для меня принципиально было. Там у меня огромное количество друзей было, которые любили коньячишку такой. Я вот его дарил. вот и Так что странная ситуация. В России введен запрет на управление грузовиков... Без российских прав. Да, и не только у грузовиков, но также такси, автобусов и так далее. И вот сейчас пишут, что тысячи таксистов не вышли на работу из-за нового закона. С 1 июня вступил в силу закон, запрещающий водителям работать с иностранными водительскими удостоверениями. Все, а у нас они тут все такие. Теперь я так понимаю, вот это то, о чем мы говорили. То есть, когда там Тысячу водителей нанимают. Им, наверное, в ускоренном порядке будут давать удостоверения Российские будут их контролировать. Наших всех нафиг пошлют. Ну, это, это будет война с дальнобойщиками в том числе. Да. Ну да. Автоваз сократил более 2000 сотрудников в конце 2017 года. Ну классическая ситуация и если честно я вообще не пойму мы помнишь совсем недавно соотносили работающих на автовазе и на тойоте да. то есть там вообще цифры не бьются потому что то есть такое ощущение что на автовазе так продолжать там зубилом и молотком Минсельхоз сообщил, что запрет на импорт турецких томатов продлится не менее трех лет. Я вообще фишку не понимаю. Вот с этими турецкими томатами. Они, они честно говоря, да, с этими они, турецкими да, просто, они, да. Причем они, я говорю, вначале сказали, что все разрешили. Потом не все разрешили. Потом Путин разрешил даже больше, чем все. И теперь заявил о готовности продать С-400 в Турцию. Но после того, как турки на посмотрели, как эти системы действуют... У, там в, в, в Сирии наверное они не сильно захотят их покупать, но я не знаю кроме всего прочего Турция страна НАТО ну он, НАТО называет у, своими там чуть ли не, не врагами но оппонентами точно да, и, а С-400 называют супер там новыми системами и продавать странам НАТО супер новые системы которые будут действовать против тебя но это странно Турция сняла ограничения на поставки российской пшеницы. Опять вот такое заявление. Мы это уже четвертый раз читаем про снятие ограничений на поставки пшеницы. Первый раз в тот день, когда Путин встретился с Эрдоганом. И что-то они все время снимают. Там, наверное, много было таких, как вот во всяких ходилках, там игрушках дверей надо. Раз там один замок снять, потом другой, как в сказках. Пишут в чате. Мальцев на нашу крысу, но ну, имея в виду Путина, завел суперкота, кота. Ну, приготовил суперкота. Глава Роскомнадзора выступил против блокировки ТОР и vpn серверов, сервисов, простите. Да, ну я понимаю, почему он выступил. Он тут много чего наговорил, но совершенно непонятно, а выступил понятно почему, потому что навряд ли их смогут заблокировать. Ну, как ты их заблокируешь? Ну, только вот ловить тех людей, которые у себя ставят там этот сервер, да, их там 36 человек, но как только их начнут ловить, их сразу станет больше, таких, кто у себя это установил. Да, потому что это сразу станет интересно. Да, это модно станет. Аэрофлот возьмет на службу дроны. Да, и мы так подумали, что Аэрофлот возьмет такие суперские дроны, которые будут там в районах Крайнего Севера возить оленеводов там и так далее. Нет, оказалось, что дроны это... А, обычные эти квадрокоптеры, которые будут облетать самолет со всех сторон. И можно будет посмотреть. Ну, я имею в виду на земле, что у нее все в порядке. А до этого а это, не знаю. До этого, наверное, с башни смотрели, да. Да, не, ну это очень интересно. есть деньги, надо куда-то их освоить. Вот квадрокоптеры. сейчас написали, что в Ватикане у стен Ватикана взрыв. Несколько холопков было. Интересно. Первый кандидат в теологии появился в России. Да, то есть где-то появились какие-то немыслимые технические средства, какие-то роботы мы видели. Даже в, в Германии робот-священник появился, а у нас первый кандидат в теологии. Ну, Протеерей Павел Хондзинский стал первым в России кандидатом теологии, защитив диссертацию «Разрешение проблем русского богословия 18 века» в синтезе святителя Филарета, митрополита московского, ну, может быть, не самая, конечно, мракобесная диссертация. Я уверен, что наверняка он писал ее сам, потому что списать было не у кого. Поэтому еще не научились. А представляешь, если дать возможность этому режиму развиваться и дальше то у нас док докторами теологии станут все. Вот все, кто возит сейчас собачек на самолетах, у них будет модно быть докторами теологии. Но как же, Юр, ты кто? Да я доктор теологии, я богословие знаю, видите ли. В чате два вопроса интересных. Бесит эта фразочка Мальцева. Че там, чё у людей в башке? А здесь полная ясность. С пяти каналов одновременно донаты капают. Такой честный спичмейкер. Прокомментируйте как-то, можно прокомментировать. Никаких пятиканалов каналов нету. Донаты, капы. А какие пяти а каналы? О чем а, вообще речь? Я вообще не понимаю. Если Итак, он имеет в виду зеркала, раз. мы к, к ним, к сожалению, никакого отношения не имеем, к зеркалам, а очень бы зеркалам, хотелось, а очень да, хотелось да, они гораздо эффективнее, некоторые Ребята, нас. Те, которые ведут зер... зеркала, пожалуйста, с нами свяжитесь, нам нужна ваша помощь. Да, конечно, нам нужно как-то развиваться, поэтому те, кто ведет зеркала, хотелось бы хотя бы вас знать, что ли, как-то общаться, потому что и совет спросить не у кого, вы бы нам хоть посоветовали, мы бы поумнее мы были. Мы завидуем вашему. Да, жестче, мно... Мно... многие думаете, будет... гораздо эффективнее нас Мы даем контент, они его продвигают очень хорошо, поэтому о деньгах, которые человек говорит, я вот сегодня ретранслирую то, что мне сказали во время скайп-конференции люди с мест, меня спросили, кто будет платить штрафы за людей, и я Стасу Свороничу сказал, ты меня видишь, ты знаешь, я заплачу эти штрафы, да? Вот, а теперь прикиньте, какое количество этих штрафов, да, и, и сколько здесь денег. И я вам скажу, что мне крепко нужно подумать, где взять их, потому что вот этого точно не хватит. И как, как уже сейчас не хватает на, на многие вещи, которые даже просто в регионы куда-то мы посылаем нашим людям, уже не хватает, ни на чут. Так что а денег у людей становится все меньше и меньше, да. И если кто-то раньше помогал как-то, так сказать, неофициально, Другой да, говоря, то сейчас таких нет уже. 100 тысяч на слуховые аппараты давали наши Да. Спрятники. Поэтому еще... Не, спасибо, как раз ему мы установили. Сегодня как раз кто дал 100 тысяч на слуховые... 8, 98, дали сколько? 98,5. 98,5, спасибо, да, год прошел. Вот это вот по-настоящему человек, правильно пожертвовал то есть что не раскрылся никак то есть так как по христиански как спаситель в нагорной проповеди общем-то, да, рекомендовал все, наши, все в силе вы очень разумный революционер и надо платить за то что он забит дураков умчатому разуму да нет не надо ничего платить если бы ну, у нас можем... была да была возможность Оплачивать команду, если причем команду во всех городах России, то это было бы очень хорошо. Хотя, хотя бы, чтобы люди, люди могли как-то работать, на деньги питаться, детей своих кормить. Ну, совершенно скудно. Никто же не претендует на что-то сверхъестественное, И платить штрафы за все прогулки. Вот мне а, сегодня. Сюваксар блин, говорит, вот сократили стоимость прогулки. То есть там оштрафовали их на сколько? На триста, что ли, тысяч. Они там рубились, рубились, рубились. И теперь 10, и сколько и сколько-то еще. 10, и сколько-то еще. То есть с такого верха. А? Не, ну понятно, ну кто-то не может не платить. У нее там квартиры с детьми. Как, как она не может не платить? Не, ну это понятно. Дикума, Вячеслав, завтра на ран будут про вас и Навального показывать многоточек. Пропагандой занимаются. Типа черным налом берете. Прокомментируйте вечером, пожалуйста, их программу. Хорошо, обязательно прокомментируем. Черным налом берем. <связать> а черным малом берем, да, и Госдеп, там, из Америки, там, не знаю, может, с Лондона, Госдеп, там, какой-то. Шлите, да, у нас сейчас есть такой... <связать> Барзы мячен, котяка, лысыми кошками. <связать> всегда рады, всегда спасибо. Трамп отложил перенос посольства США из тель в Иерусалим. Представляешь, что, что происходит? Происходит странные вещи. Ну, понятно, что для Израиля принципиально, чтобы э, столицы государства считали все Иерусалим. Но вот Путин с этим делом согласился. Вроде Америка тоже на это пошла, а теперь вот тянется переносом посольства. Потому что, ну, это же понятно, там где посольство, там и столица. Барак Обама в чате спрашивает. Мальцев, если бы вы с Путиным оказались на необитаемом острове, и у вас была бы одна винтовка на двоих, что бы ты сделал? Ну, патрон нельзя. тратить нельзя. Как все делал? Не знаю, что сделал. Я, я думаю, что вот как это не парадоксально, но на необитаемом острове, да, уже да, все все меняется и поэтому. Не знаю, какой смысл представляешь? Вот ты на необитаемом острове, какие там перспективы. Сейчас ты этого Путина застрельши 20, 20 лет, как Робинзон Круст. Мушайне, так хоть можно ему все время высказывать и говорить, слышь, пенять ему все время говорит, ну ты чего вот? Ты помнишь, что ты вот там творил-то, а? так все, привет. Тогда с попугаем мы только пиастры. Обама купил шикарный дом за 8 миллионов долларов. Ну, что можно сказать, имеет право побыл президентом. Обычно у них так. У них президент приходит, копеечная жизнь у него, и потом, как он прекращает быть президентом, его везде приглашают, и везде платят за лекции, за какие-то там фотосессии. Я не знаю там. В общем, за все нормально 8 миллионов. Для, для них, причем, это там сумасшедшие деньги, это здесь 8 миллионов, это какой-нибудь там, я не знаю. У 10, да. 10 сентября выходит сериал «Двойка» про порно в Нью-Йорке семидесятых. Представляешь, то есть это информационный мир требует порно в, в, в телевизор, да, а показать порно не могут, поэтому показывают сериал о том, как в семидесятые снимали порно. Вот это вот интересная уловка такая, 10 сентября это будет. Притак, да. В США вывели из ангара самый большой транспортный самолет в мире, это помимо порно, вот так он выглядит, этот самолетик. Да, видите, какие люди маленькие-маленькие. Он, конечно, очень здоровый. А вот я никак не мог понять, там две кабины у него. Откуда? Но ну, я так понимаю, что управление оттуда и оттуда идет. Вот те самолеты, подобные самолеты-лодки, которые делали различные итальянские в основном фирмы, да, у них по центру была кабина одна, да, сверху, тут <свестит> на плоскости, сверху, да. а, а здесь, видишь, две а кабины, давай. как они будут там управлять, ну, в общем-то, как-нибудь приспособиться. Но то это интересно, то, что... Мне Ну познавчика. да, они в разных кабинах, получается. Не, нет, там же еще будет да, она в центре, и она в, в центре. И она и в центре. И да, а, а сейчас, и сейчас и вот две, видишь? И будут они на 10 километров заносить ракетоплан, который потом будет лететь. Очень хорошо. Это типа не, не ступень возвращаемая, да? Да, но ну, это вот Пол Аллен, это его фирма. Он один из основателей Microsoft. А, и нет. он вложился в космос. Видите, нормально. Так ну, что каждый в каждый разные вещи я вот вчера. Костя мне показал, как действует искусственный интеллект. И Я подумал, что скорее всего, если они пошли таким путем, то к Новому году они уже создадут искусственный интеллект. Как это не печально? А мы опять окажемся. Там интересно развитие он показывал на примере игры. В не это это? Ну, отбиваешь шарик, отбиваешь, да? И вот, то есть, то, что через сколько он, через шесть часов? 6. Ну, через шесть часов 2. этот компьютер Нашел принял 1, решение, да, пробить наверх и там ну то есть сверху. у него появилось абстрактное мышление у этого компьютера и в смысле у этой системы, то есть это соответствует возрасту ребенка 4 лет приблизительно, да, ну появление абстрактного мышления до 4 лет человек говорит там, там Слава хочет кушать, да, Слава хочет говорить, а потом говорит я. Все, он уже абстрагировался, да. И вот ä, тут интересная тема. Если то есть эта система у них продолжает работать и саморазвиваться, то к Новому году, конечно, она прям уже будет гораздо умнее нас с вами. Ну, ты, то о чем ты говорил, на их Москвы, вот. Да, мы, да, мы, да. И мы, я, мы, я мы, очень мы, страдаю мы, от того, что мы-то об этом. Еще в 90-е годы думали и только говорим, и нет никакой возможности это реализовать, хотя все условия были. То есть было огромное государство с огромными ресурсами, и если в это дело вложиться, другие не могли бы в это вложиться в принципе, потому что у них там политическая борьба, они что-то там между собой рамсят, и у них хорошая жизнь, а здесь жизнь фиговая, и здесь нужно было идти семимильными шагами, и эта собака у нас время украла, все украл у нас. Украл будущее, будущее правильно. На триста лет мы теперь отстали от цивилизованного мира. Спрашивают, если человек подписался год назад, то с какого числа будут начисляться проценты? Со дня подписки? Со дня, когда он введет в почту на сайте Ревкоина. Книга Толкина о Берене и Люте вышла спустя век после написания. Ну, на, я не знаю, насколько была такая книга или не была, но помнишь, мы говорили, что сейчас удивительное время, сейчас появится очень много произведений известных авторов, <связанных>, написанных после их смерти. Вот Толкин сто лет, видишь, э, сколько он лет, как помер, Это, весь мир воевал, да, а он «Властелин колец» писал, ну, вот сейчас, э, я так понимаю, сколько, сколько он там по гугле, ну, много лет, я не знаю, сколько лет. Давно он умер, да, видите, вот написал новую книгу, уникально, уникально, происходят вещи очень интересные. Зонт НАСА нашел новый запасы льда на Луне, это очень интересно, потому что, ну, с точки прагматичной такой точки зрения, с хватит. практической, да, это очень-очень очень хорошо, уже, уже можно там что-то делать, если есть вода, уже можно делать все абсолютно. Ученые создали черную дыру в лаборатории, представляешь, какие молодцы. Правда, она просуществовала 30 фемтосекунд. Но я так понимаю, я сколько это не знаю, но думаю, что это очень мало. Вот. А, нет, это 30 фемтосекунд миллионных долей, миллиардной доли секунды. Во как это. Ну, то есть, да, это, ну, какая разница, то, что я вам сказал сначала, и то, что я сказал теперь, для нас разница небольшая. Но, момент, но... Вот здесь важно, потеряла да. более 50 электронов, а затем взорвалась. Ну, то есть 50 электронов потерять, это тоже колоссальная энергия. Да, и вот они, я вот. так чувствую, могут доиграться с этой черной дырой, вот, будет очень весело. В центре Москвы нашли топоры древнего племени, живущего на этой территории 4000 лет назад. Да, вот нам тоже принесли оттуда же орудие, вот такой булыжник. Кариана. Представляете, этот булыжник из мостовой да. а, на Сретенке. Нет, с да, с Вот, с причестинки. Он, короче, ну, не факт, что он не принимал участие в в 1905 году, 1905. видишь, 1905. у него тут э, э, чиркнуто, да. то есть его вынимали, а потом вставили заново, вот такой булыжник с мостовой, это орудие пролетариата, а сейчас другое орудие пролетариата, вот компьютер, самое важное орудие пролетариата, и вот жительница Одинцова сообщила в полицию о преследованиях вампира, представляешь, то есть она вот приходит, и я мог бы посмеяться над этим, да? Если бы в прошлом году, как я вам сказал, мы ехали с Сашей, и тут такая штука пролетела над дорогой. Мы, в а, да, в одинцов как раз в Лохино. Да, мы едем такие ночи. Жаль, не было этого а, регистратора. И штука такая в полдороги, она так из-за забора вынырнула, пролетела над дорогой и улетела а, за, эти, за дома куда-то. Да, так что вот... Так да, что тут... девушка, девушка, может быть... Не, ну это шутка какая-нибудь. Не, я, то, что видел, я видел. Что это такое, я не знаю. Я не утверждаю, что это был э -э, граф там Дракула. Да? И так далее. А теперь, что у нас уже черная дыра держится 17 лет. Да. Подписывайтесь на канал Артподготовка большими буквами латиницей. Ставьте лайки. Сегодня мы даже 5000 не набрали. Хотя за 7000 обещали показать революционного кота. Ну, тем не менее, коты остаются с нами. Огромных размеров, причем кота. Ждем 7000 лайков. Я имею в виду не в записи, конечно же, у нас там по 50 тысяч просмотров. Ты, камешек тоже ничего. Народ требует кота. Камешек показать. Так, давай, Дождемся это... в прямом эфире Донат прочитать тогда 40, как 40, можно и... быстрее Потому что секунду. это мы обещали Сегодня быстрее закончить Можете зарегистрироваться на сайте Ривкоины, задать свой вопрос В прямом эфире, но уже в следующий раз Также мы добавили группу В телеграм, просили ребята Соратники, есть у нас теперь Группа в телеграм Возвращаемся к донатам Сейчас обновим страничку Секунду себе, вот видите, не останавливают ревкоины соратников из Елена Круговая, 100 рублей на общее дело. Алексей Шеф, 100 рублей. В Енисейске Красноярского края ежедневно по воскресеньям проходят прогулки свободных людей. Место сбора у памятника Ленину. Время 15 часов. Присоединяйтесь, еще раз. В Енисейске Красноярского края еженедельно по воскресеньям проходят прогулки. Место сбора у памятника Ленина время 15 часов. Город Артем, Виктор и я. С наступлением лета. Спасибо. 100 рублей, Михаил. 100 рублей, без подписи. Спасибо. Север. 100 рублей. Хунти. Привет. Будут ли после нашей победы обращено внимание на природоохранные мероприятия? В Варварске вырубаются леса. Без рекультивации и пополнения лесного фонда все загажено, отравлено заезжими варягами. Я думаю, что все леса вернутся к местному самоуправлению. В Пользование местное самоуправление решит, что с ними делать. Сибирячка 100 рублей на нашу победу пробный да Сибирячка прошел спасибо Владимир Чекалин 100 рублей на корм кошечки спасибо Дмитрий 100 рублей без подписи спасибо Макс 511 на адвоката спасибо Иван 87 200 рублей окуню спасибо 200 рублей без подписи Иван 87 спасибо Роман Треба 300 рублей как вы считаете не ведет ли Китай свою армию на территорию отдельные по конвенции после как вы считаете, не ведет ли Китай на свою Китай свою армию на территории, отданной по конвенции после начала революции? Ну не знаю, вот сложная вещь, если раньше я мог вам сказать четко нет, то сейчас вот у нас определенные постоянно сведения какие-то поступают, не очень хорошие, я прямо скажу. Но у нас есть кому нас информировать, поэтому мы все эти вещи будем знать. Китай не настолько так сказать, маленький, хитрый, да, там, тайный, чтобы мы не проведали а, про какие-то там замыслы. То есть, в любом случае мы будем это знать. Если я говорю, раньше я четко мог сказать, нет, сейчас я не могу так сказать. f.nansen 1500 рублей, голодающий по Волжье на Киткат. Влад 100 рублей, всем привет из Лисок. Георгий Джедеж. У Балашова 510, у нас 511. Мент. 100 рублей. ОВД метрогородок, город Москвы, крышует преступления преступление. Наркомания зашкаливает. Светлана. 100 рублей. Пробно прошло с ветеран. Андрей С. 200 рублей на наклейки для Питера. Владимир. Саратов. Оргсин. сманцева Огромный привет Владимир Владимира привет, и, привет. и детей. Костян, хорошее фото, жопа ВКонтакте, респект. Светлана, 300 рублей, спасибо, без подписи. Владимир Дронов, 100 рублей по усмотрению. Сварга, 1000 рублей. Слава, я всегда смотрю ПН в записи и на донат тоже всегда отсылаю утром днем. Для меня главное, чтобы они до вас дошли, а вы обычно озвучиваете те, кто онлайн смотрит. Горняки с вами. Сварг, будем обязательно смотреть за вашими донатами. «Младший инквизитор, 100 рублей, дядю Степу уважаю, все от взрослых до ребят, встретят, взглядом провожаю и с ухмылкой говорят». <звы> «Григорий, 511. Знали ли вы генерала Рохлина? Как относитесь к версии, что его убили для предотвращения приготовленного им военного переворота? И что организатор акции в качестве вознаграждения был назначен преемником?» Ну, я созванивал с Рохлином как раз, наверное, 95-й, наверное, год это был, писал письма ему относительно войсковой части. Ну, полка авиационного, который в Багай Барановке был, так все. И переговоры вел лично, так вот, визуально не общался по телефону. Общался с Рохлиным, что его убили. Вначале я отрицал это полностью, да, а сейчас у меня возникают некоторые сомнения. И очень серьезные. Как-то из разговора со многими людьми я, в общем, делаю выводы, что не все так просто там. Ну, и, по крайней мере, я могу смоделировать ситуацию, как это могло быть не так, как рассмотрел следствие да? То есть и эта ситуация так сказать, рабочая да? Валентина, 100 рублей, Сережа, спасибо Роб, 120, на вопрос Ваты, что Амеры хотят развалить Россию и отвечаю для этого не надо на нас нападать сделайте нефть 12 долларов и Россия сама развалится СССР так и развалился Вата, сука, тупая Украшида фашиста Бендеровиц 123 рубля 45 копеек от нашей кошки пули вашей кошки ладе привет из шепетовки спасибо. спасибо светлана 100 рублей удачи Кназевский, зевский 103 рубля вам нужны еще участники на 5 11 2017 Конечно. Да, то как принять участие или лучше будет помочь донатами путина нужно скорее свергать пока он не раздал всю россию в аренду на сто пятьсот лет да нужны безусловно рады вам и вашим донатам и не ждем и а готовимся константин 100 рублей вячеслав вячеслав здравия желаю вам знакома концепция общественной безопасности коп в скобочках да ну немного знаком вот пишут закруглять нервничает. баббайджане от нервничать рублей на корм кошки влад 250 на усмотрение байкер спб 100 рублей на общее дело власовец руа когда мы к вам присоединимся с шевронами РВА на рукавах. Не убивайте, мы свои. Сегодня все идут против власти Путина. Отлично Абсолютно говорить. согласен. У нас... Лусия, 200 у, рублей. И, и, и хоть и в, у многих разные идеологии, сейчас мы все одинаковые. Нужно, нужно понять, что мы перед этим злом должны все объединиться. Лусия, 200 рублей. Давно ждем, уже готовы. Поддержим, поможем, приедем 12 июня. Спасибо. Стас Спасибо. из Бостона, 3000. Здравствуйте, Вячеслав. Главный инквизитор 100 рублей. Новинки секс шопу Вибратор Милон С с Мезуля, Мизуля. У нас можно купить без рецепта. Хорошо. Нам только ни к чему. Анатолий 100 Спасибо. рублей. Даешь конкурс кричало к двенадцатому числу. Да, можно в Да, кстати. 5, 11, 17, революция. Ну, видишь, пребывать. вот над предложение... Как... Которые, о, люди же не все вконтакте, нужно нужно что-то другое куда все эти коричалки и так Пушат далее пошлют на почту почту смотрят ввмалцев 64 собака джимаил точка ком она есть в описании под видео руслан стерлитамак 200 рублей за светлое будущее наших детей александр 100 рублей мальчику на психолога не знаю каком николай 1000 рублей без подписи спасибо дмитрий уркк пятьсот одиннадцать вячеслав если пригожин вспомнит формулу Цианида калия, его можно простить? Думаю, что он... Вообще легко. Нельзя, если это не... Легко. <смех> антон Березники, 100 рублей. Вячеслав Вячеславович, здравствуйте. Писал вчера, но вы пропустили и не ответили. В зоопарке. В... В зоопарке. Пожелайте, пожалуйста, здоровья и бодрого настроения моим родителям. Спасибо вам за работу. Надо было написать родителей имя, фамилия. Да, желаю здоровья, конечно, родителям, вашим антон, родителям. Березники, здоровья. И Вячеслав да. присоединяется. От Димон, всей души. Димон, 500 рублей на национальный проект 5.11.17. Спасибо. Власовец Руа. Не сметь Путину трогать мой нынешний флаг России. Это мой флаг. Под этим флагом воевал мой прадед в звании унтер-офицера Руа. Так что руки прочь. У тебя, Путин, даже флага своего нет. Ты никто. Пусть будет так. Кристоф Сергей Геннадьевич, 100 рублей на благие дела. Кирилл из Зеленограда, 100 рублей на правое дело. Мультибезик извините, если неправильно прочитал, 100 рублей Пукин Гном. Надежда, 100 рублей, удачи и здоровья вам, вашим соратникам, близким. Как поживает ваша дочка? Спасибо, хорошо. Владислав, 100 рублей. Вячеслав, Вячеслав скажите, пожалуйста, время своего рождения. Да, очень необходимо для астрологического прогноза. Надежда вас спрашивала, но закрутилась, залетелась. Все заняты все понимают. Вячеслав сказал, что не скажет. Великий И, 100 рублей. Возьмите меня. Разгребать архивы после революции я тот еще книжный человек. С удовольствием. Да, с удовольствием. Взяли, таких, таких людей надо на, не на вес зол. Платить вам будем нормально. Нормально. Очень, очень хорошо, хорошо. Очень платить, хорошо. Потому, это ответственная работа. Сергей Краснодар 100 рублей. Вадники немедленно просыпаются. Зомбоящик дает свои плоды. Сварга опять 511 рублей. Слава по-хорошему. Сейчас все должны перейти на Ривкоин, а Остальные реквизиты будут пустовать. Вопрос. А то вам самим-то откуда... Легче деньги получать без комиссии. Легче нам с рифкойнов. Евгений Москва 200 рублей. Власовец Руат 200 рублей. Слава, заднюю только не включи. Мы в тебя верим. Мы в вас тоже, вас тоже верим. заднюю ни в коем задню, случае задню. не включай. В заднюю нет. Виталий Люберцы 5.11. После революции идеи Сулакшина отлично вы передошли для устройства нового государства российского. Кундуров также считает, вы его поддерживаете. Ну, у нас у нас делал, споры, ничего. да, у нас очень э, принципиальные споры по многим вопросам, в том числе а, и да, об оружии а, и АНБ, так далее. 500 рублей. Кто там спрашивал, кто Мальцеву платит? Ну, я плачу, и что? Спасибо, АНБ. Спасибо. Анжальер и Не знаю, как прочитать, извините, если ошибся. 100 рублей. Я заказываю отчет по счету рифкоинов. Мне сообщают, что инфа выслана на почту, но ничего не происходит. Это было многократно. К кому можно обратиться, чтобы внести ясность? В ясность вносится, система отлаживается. Скоро вы получите ответ на запрос. Ревкоин 1500. Делим шкуру неубитого медведя. Делим с удовольствием. Вадим 500 рублей. Храни вас, нас Бог в борьбе за правду. Спасибо, Вадим. Спасибо. Кукусик 300 рублей. Зарплата в баре. Снежок 100 рублей на интеллект. Анатолий Пайпер 200 рублей. Перил, Ностра, коса наше дело. Перк и ностро. там. Старый Лис, Мурманск, 200 рублей. Кунтика, Мухунтина, котика, Мухунтина, печеньки. Маскрад. Маскрад. 500 рублей, сами знаете на что. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Про Эхо Москвы не сказали еще. Да, да. Обязательно смотрите на Эхо Москвы, слушайте, потому что нам нужно быть Спасибо. в топах, да, Спасибо. в топах. Спасибо, да, до свидания.